Доброе утро, друзья. Понедельник, день прекрасный, день тяжелый. Нет, нет, нет, он замечательный. Начало недели в эфире программы Танго студии мы в прямом эфире на телеканале Алматы. И вот гость, которого мы ждали, особенно Даник. Этот специалист просто ему жизненно необходим. Это травматолог-ортопед, кинезиолог, друзья, Евгений Быковский. Вот так, ну, теперь, ну вот теперь давайте поговорим доброе об утро. этом самом. Дам. Доброе утро. Что такое кинезиология? Вообще, если в классике рассматривать еще с советских времен, то кинезиология, в принципе, это наука о движении. То есть У -у -у. все, что касательно движения, изучается, доказывается, перерассматривается, это все можно в одну кучу сгрести и назвать кинезиологией. Раньше это называлось биомеханикой движения. Uh -huh. У нас специалисты э, профессионально занимаются, это инструкторы ЛФК. Да, а вот, на да. Западе это больше называется... Э, физиотерапевт, то есть ага. врач физической реабилитации. Ну да, у нас uh -huh. тоже так называется вот у нас только-только стали эти люди входить, как именно работа с движением, а uh -huh. раньше у нас физиотерапевты, это больше работа с физическими какими-то методами оздоровления, типа электрофорез, uh -huh. парафинотерапия, uh -huh. УВЧ и так далее. Uh -huh. То есть а с движением то мало кто работает. Весь набор санаториев. Да -да -да, -то, да? Один набор... человек в санатории. Да. Uh -huh. <laughs> вот -вот. И какие проблемы решает вот эта самая кинезиология? Uh, кинезиология решает вопрос в первую очередь ну, как раз таки биомеханики движения просто есть еще параллельные а, дисциплины которые используют кинезиологию в качестве угу. инструмента для того чтобы дальше развивать свою тему а, это допустим прикладная кинезиология а, То есть... есть это наука да, как можно назвать это наукой, потому что ведутся научные исследования угу. и соответственно имеются те или иные доказательства то есть на раннем этапе, на позднем этапе, так или иначе, там что-то исследуется. Oh. Поэтому если что-то исследуется, есть какие-то институты, то это то есть... уже можно причислить к науке. Uh -huh. а, но то ли дело, работает это или нет. Но вот это уже совсем другой момент. То есть в моей практике я это использую регулярно, и я вижу результаты. Yeah. Я не веду каких-то публичных исследований, но я делюсь практическими навыками. И, соответственно, я получаю результат, я это продолжаю развивать, ну, как бы в своей теме. А вот прикладная кинезиология, как раз, это больше тема о взаимосвязях, то есть ага. как связаны части тела друг с другом, как внутренние органы связаны с вашим эмоциональным состоянием, как ваши гормональные регуляции зависят от вашей иммунной системы. То есть, то есть, это психокоррекционная кинезиология? Отчасти да. То есть не только. А потому что, грубо большой палец связан с затылком, вот этому в медицинском редко учат. Is... А прикладная кинезиология это учат. медицина на этом же вся построена, нет? Да. Вот китайская медицина, она больше как раз-таки завязана на энергокоррекции, то есть вот. посредством определенных пункций, uh -huh. то есть каналы, меридианы. А, можно завязать как раз-таки голень, допустим, с твоим желудком. И они это умеют делать через энергию. Uh -huh. вот. А, допустим... Больше тему, если отойти от энергии, то это можно завязать через механику. Как мышца, допустим, на голени неправильно работающая приведет к изменению позиции колена, она приведет к изменению позиции таза, таз приведет к изменению позиции ребер. В конце концов у тебя будет болеть желудок, и пока ты не решишь Совершенно проблему в голени, ты не решишь проблему с желудком. То есть вот, вот это все, все очень в взаимосвязано все. в организме, да. Вот так. Это прикладная а. кинезиология, такие то вопросы решают. В комплексе решает. смотрите на проблему, а не так, что болит горло, значит нужно лечить только. Все верно. Ладно. То есть это так называемый холистический, целостный холистический, подход. Да. И то самое целение, откуда взялось слово, и целительство, которое зачастую многими... Негативный характер немножко... сейчас Сомнительно, да. Сомнительно. Но, Мне еще говоря, нравится, как у нас сейчас стали подходить философские вообще болезни, да, потому что если у тебя болит спина, это значит, что ты много на себя берешь. да. Если болит горло ангина, значит, что ты не договорил что-то. Или врешь что-то. Ну, такое. Там язык опухлый. Согласен с такой точкой? Совсем мистикой эзотерика, Я же ходил. У тебя болит спина, потому что 300 лет назад в тебя кинул кто-то копье. Ну, вот из этой серии. Слушай, Слушай, это имеет мне быть. кажется, я мамонта носил. Да. Я был такой то да, да. мамонтонос. У меня просто очень больная спина, позвоночник. Да. А, и, соответственно, я иногда вообще просто просыпаюсь утром, благодарю Всевышнего за то, что я все смог с кровати встать. Понедельник. Да. Нет, вообще, на самом деле, очень сложно. Да, вот Кому нужно идти все-таки? Кто mm. у нас сейчас спинами-то занимается? Ну, у нас по а. классике, да, все, что касается спины, если брать классическую медицину, это невролог, невропатолог. Но там стандартные процедуры лечения, обследования, которые в конце концов приводят к тебе к тому, что либо ты получаешь результат, либо не получаешь результат. И в поисках решения зачастую обращаться начинают к массажистам. А массажисты uh -huh. разные э, специализации, подготовки, имеют навыки либо мануальной коррекции какой-либо механической, либо уже более продвинутые могут тебе потихонечку закинуть удочку, что это все-таки мамонта ты носил. Uh -huh. И все. Именно от этого зависит, куда ты в конце концов придешь и кто тебе поможет. Самое да? страшное, даже сейчас у нас реклама просто сплошь и рядом, у меня весь инстаграм кричит о том, что за три процедуры мы лечим грыжи, протрузии, там буквально вот э, а, приди от, к от нам, боли, заплати, да. да, и мы тебе все сделаем. От боли избавить можно за одну процедуру, да. я, я всем это и говорю. А суть, зачем тебе Блокады. там эта грыжа, и вообще, нужно ли Блокады ее убирать? вообще делать нельзя. Вот, вот из этой серии. То есть боль убрать легко, но надо понять, <coughs> вот действительно та же грыжа, она тебе для чего? Она тебе в помощь или она тебе действительно проблему доставляет? То есть в большинстве случаев не грыжа боль доставляет, а то, что вызвало грыжу. И вот то, что вызвало грыжу, а -а -а. вот это надо искать. То есть грыжа – это как спасательный круг, она Потрясу. удерживает центр тяжести. Да. То есть это... Смещение вот этого вот э, пузыря, который uh -huh. внутри содержит самого диска вместе с пульпозное ядро, yeah. well, фиброзное yeah. кольцо, они все смещаются, чтобы уравновесить центр тяжести. И если она выпечилась, значит, ну, как бы организм так решил. А вот зачем он так решил и что привело его к этому, вот это и задача, допустим, моя, найти причину. И вот ищешь... Копье, Вы смотрите, сейчас остеохондроз, да, очень помолодел. Вот дети, дети, откуда да. это, почему? С раньше было печи? только детский сколиоз, это норма. Да. Ну, не норма, скажем так, а да, распространённость. Распространен, а сейчас да, то, дети вот То есть сейчас уже и остеохондроз детский. Ну вот практический элемент, у меня отец с рентгенологом работает, и он, угу. как мы не встретимся, он говорит, ты не представляешь. Все а сколиозы только отправляют. школьники. Приходят бабушки 80, 85 лет, спины ровные, никаких проблем, никаких жалоб. О чем это говорит? Ну, чаще всего это какие-то ежедневные, рутинные, привычные дела, которые к этому приводят. Ну, тут уж секрет никому не открою. Сидячка, онлайн-обучение, удобные позы, а типа и... посижу-ка ага. вот так вот, почешусь, и в этой позе те же самые чипсы поем. Mm. То есть у меня так все и пройдет, и организм просто к этому привыкнет. Организм настолько что адаптивен, что Сижу, он сделает все ради тебя. Сидеть. Вот ты будешь его травить, он делает все ради тебя, чтобы ты травился и при этом жил адекватно, жил оптимально, максимально развивался. Ну, мало, будешь, да? Ну, меньше, да. Быстро, но мало. Живи хорошо, но недолго. Хороший такой. По три рубля, да. Но по три. Слушайте, ну потрясающе интересный разговор, друзья. Но мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Вернемся, не уходите, самое интересное впереди. Доброе утро, друзья. Пока шла реклама, слышали бы вы какие-то горячие разговоры у нас были. Здоровье так важно, спина для всех, по-моему, ну людей вообще творческих, это достаточно большая проблема. Это точно. И мы причем... говорим сегодня с травматологом, ортопедом, кинезиологом Евгением Быковским. Евгений мне уже, кстати, мне сказал. Вы вот такой умница. Вы вот действительно рассказываете о то, о чем... Правильно говорить, что все взаимосвязано, нужно искать причину, вы говорите, а да? не уже по факту лечить. Вот смотрите, вот Даниэр, вот давайте вот, вот воспользуемся Существует. своим служебным положением. Ну, да, давай, давай. Я, ну, я прям Вы вот, вот Можете его как-то протестировать, чтобы показать вот Чувствую себя методику. в этот момент, что стою возле Елены Малышевой и... Этого... Да мой дорогой. Да. А <с <с так. И возле молодого-молодого. Роза... Я помню, мы что у него Шаич, да, вот. <coughs> Так, что делаем? А самый интересный элемент, что, в принципе, если мы ищем все взаимосвязи, то я покажу мой любимый показательный трюк. Знаете, я хочу, так. чтобы было вот больше камер. Повернитесь. Ну, вот надеюсь, ну, меня, вот. надеюсь, меня сейчас не выключат. Не, то, нет, нет, там вот там туда лицо. Угу. Я просто протестирую одну из доступных мышц. То есть так да. в среднем тестируется средняя дельта. Я прошу удерживать руку здесь и просто давить сейчас рукой в потолок. Расслабьтесь. Да. И теперь да. давите в потолок. Давите, давите, давите, давите. Да. Вот он пока не может Ах, давить, да. то есть, я ее могу продавить. Но а, нужно сделать лишь небольшое движение, попрошу наклонить голову влево, я изменяю. Просто центр тяжести и тягу. Да. То есть все нервы, которые выходят из шеи, ага. они уходят и в плечо, ага. и в верхнюю часть надплечья. Удерживаем теперь руку здесь и проверим, ага. а заработает ли. Давите вверх. Вот. Давите, Смотрите, давите, уже давите. Сопротивление. Давите. Никак. Вы не можете всей силой опустить. Ага. Стоп, стоп. А теперь так. попробуем просто противоположную сторону. Да. И вы сами ощутите, это стало легче или это стало тяжелее. Удерживайте здесь ага. руку и просим давить вверх. Давите, давите, давите, давите. Тяжелее стало. Тяжелее. Может быть, даже ага. боль какая-то появляется. Да. То есть то, что касается спины, делается то же самое. То есть средняя часть, нижняя часть. <кью> просто тут важно знать, кто откуда выходит. Вот, допустим, ага. нерв, который работает с вот этой частью, с дельтой, он с четвертого шейного сегмента выходит. И мы просто наклоняя голову, либо улучшаем подачу нервного импульса, либо ухудшаем ага. ее. И все зависит от того, насколько все это... В балансе вот исходно, то есть у него в этой позе нету баланса. Но если я попрошу, допустим, сесть в вас и угу. посмотрим. Если человек сядет, так. то есть он меняет уже свой центр тяжести. Тем более, тут подушка, она имеет какую-то неровность. Да. Он с ног нагрузку снял. И снова протестируем эту мышцу. Удерживайте угу. ее здесь и просим давить вверх ею. Даем, даем, даем, даем, даем. Да, слушайте, слышу. Ну, не знаю. Ну, он, как будто бы, он ощущает лучше этот регион и может сопротивляться сильнее. Угу. И то же самое, если попросим лечь, будет другая реакция. И вот это все надо сопоставить и понять, то есть где исходно у него проблема. Вот сейчас я могу немного предполагать, что есть какая-то проблема в ногах, потому что стоя вот здесь вот. не работает. Так, а сидя работает. о моих проблемах уже не классно, будем рассказывать. Более, что... Нет, На. ну ты понимаешь, ты думаешь спина, а нужно лечить, что-то в ногах смотреть. Замечательно. Понимаешь? Например, Например голову сказал наш редактор. Спасибо большое, друзья мои. Евгений, большое спасибо да, вам за то, что Головой, вы с нами. Да, К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Да, друзья, но вы можете во всех соцсетях по найти наш выдачи. Да, Доктор, Ев... Доктор, Доктор Евгений Минус. Доктор Евгений. Все, мы понимаем. Найти там все ответы на вопрос. Спасибо вам огромное. Ну, мы прощаемся. Хорошего дня. Увидимся завтра. Да, завтра на телеканале Алматы. Смотрите танго-студия с 8 до 10 утра. Пока-пока. Благодарю. До свидания.